Что делать, когда у тебя есть цель, которая тебя позавчера радовала, а сегодня ты каждое утро думаешь, а зачем оно мне? А, собственно говоря, зачем оно мне? И мысль-то хорошая, а действительно, зачем оно тебе? Ну, то есть, вот ты поставил цель, там, скинуть 15 килограмм, или пробежать полумарафон, или отказаться от мучного, молочного и сладкого. И такой, ну, а зачем это вот мне, зачем? И да, в этот момент, и сейчас, вот, кстати, такое время интересное, у нас появляется свобода подумать. Много свободного времени, много разных вариантов, много предложений, много искушений, а, хотя сейчас уже значительно меньше, потому что реклама много исчезла, и поэтому искушений стало меньше. И у нас возникает вопрос, зачем оно мне? Это хороший вопрос, важно думать, потому что когда ты знаешь, зачем оно тебе, у тебя не возникает сомнений в цели. И вот эта вот история, когда я себе ставлю цель, например, пробежать марафон, и потом вдруг я начинаю, ну, а как бы, а зачем оно мне? И, и тут же следующий вопрос, пойду разберусь, что не так с моей целью. Нет, разберись с собой. Если ты спрашиваешь, зачем оно тебе, тебе важно это рассмотреть. А действительно, зачем? И когда ты начинаешь перечислять, потому что, потому что, для этого, и для этого, и для этого, делаешь это под запись, имеешь возможность посмотреть в это, вспомнить, зачем оно тебе, тогда ты можешь себя дальше поддержать. А если ты на уровне, так у меня была цель, какая же у меня была цель, да, была какая-то, так а зачем оно мне, ну ладно, я подумаю об этом завтра, пойду пока поем и посплю. Вот в этом случае нет никакой внутренней работы. Мы работаем с трансформацией, мы работаем с процессом эволюции внутренней, перехода с уровень на уровень. И как раз вот этот вот волшебный вопрос, ради чего, зачем это мне, как я пойму, что это у меня есть, как я пойму, что это именно то, что я бы хотел, именно это позволяет перемещаться. И вообще самое начало этого вопроса. У меня есть цель, и я начал в ней сомневаться. А есть ли цель? Потому что цель это определенная наука, это определенная технология, правильно поставленная, правильно выверенная, правильно зафиксированная. Семь критериев постановки цели существует. И когда мы упускаем какой-то из них, то эта цель всегда будет раскачиваться и всегда будет разламываться. Поэтому пробежать марафон это не цель. Чаще всего это бывает средство. Ради чего-то, важно вспомнить, ради чего я его бегу. Отказаться от плюшки, ради чего-то, важно вспомнить, ради чего. Это то, что мы изначально закладываем в правильную постановку цели. и Это то, что мы делаем с каждым участником, с каждым клиентом, с каждым э, человеком, проходящим через трансформационные процессы. Мы закладываем вот эту цель, ради чего ты готов двигаться. Потому что достижение любой цели – это, безусловно, преодоление, безусловно, боль и напряжение. И только мысль о том, что ты помнишь, зачем тебе это, позволяет двигаться дальше. Хороший вопрос.